В общем, сегодня я вам расскажу э, про клинические исследования, про путь, который проходит одна маленькая молекула до того момента, когда она становится препаратом в аптеке и попадает к людям, которым она может помочь. Я думаю, вы многие видели подобные картинки в интернете и наверняка думали «Ого, вот это, да, вот эти хитрые провизоры, фармацевты, как так, они, значит, нас все обманывают». На самом деле в интернете кто-то не прав, и если вам будет интересно, вы потом про эту картинку спросите, я расскажу, почему это немножко смешно и почему, когда я вижу такие картинки, я иногда ну, смеюсь. Путь любого препарата начинается с идеи. В нашем случае идея – это молекула, которая потенциально обладает каким-то фармакологическим действием. На самом деле, вот это немножко утопическая картинка, потому что обычно идея равна сотням молекул, сотне тысячи молекул, из которых только там одна, две, может быть три, станут действительно препаратами и дойдут до пациента. Но прежде чем они дойдут до пациента, они пройдут следующий путь. Любая молекула, после того, как она была синтезирована, она попадает на стадию доклинических исследований, затем на стадию клинических исследований, и только потом, после стадии клинических исследований, она попадает к пациенту. Давайте разбираться. Доклинические исследования – это э, та стадия, на которой… Препод... Ну, не препараты они еще, они еще молекулы. Они исследуются на животных. При этом а, изучается их токсичность, то есть то, какое негативное воздействие они могут оказывать на организм животных. Эффективность. Если есть возможность, а, например, смоделировать это заболевание, против которого при, планируется применять этот препарат на животных, тогда можно частично еще оценить эффективность. Если нельзя, ну, соответственно, нельзя. И фармакокинетику. То есть как препарат всасывается, как он распределяется в организме и как он выводится. После того, как в, док в стадии доклинических исследований Закончено. Обычно отсеивается ну, приличное количество молекул, около 30-40%, то есть в зависимости от того, насколько токсичным оказалось э, вот это вот вещество. И затем наступает стадия клинических исследований. Эта стадия, она наиболее продолжительная, и это стадия, на которой препарат уже исследуется непосредственно на людях. Это большая такая стадия, разбита на 4 фазы, и про каждую мы сейчас с вами немножко поговорим. Первая фаза – это фаза первого применения у людей. То есть, несмотря на то, что препарат мог показать себя прекрасно, идеально у животных и не оказать никакого токсического действия, это не совсем… Не значит, что 100% у людей никакого вот плохого эффекта не возникнет, конечно же. В этой фазе участвуют здоровые добровольцы. Причем их обычно бывает небольшое количество, это 20-100 ну, человек, и длится она около 1-2 лет. На этой стадии самое главное оценивается безопасность этого вещества, то есть не оказывает ли какого-то негативного воздействия на организм человека. И частично также оценивается фармакокинетика, то есть как препарат всасывается у человека, как он распределяется, как он выводится, вот. И частично может быть так-то, также еще думаю, подбираться дозировка, то есть как, э, начинается как, то есть вводится минимальная дозировка, потом потихоньку, потихоньку дозировка увеличивается, и на каком-то моменте она останавливается, когда уже э, Бочных эффектов становится, допустим, много. После того, как первая фаза пройдена, обычно тоже очень много молекул отсеивается, то есть они оказываются токсичными для, у людей, для людей, и поэтому еще где-то процентов 30 молекул, они уже просто уходят с этой фазы. Наступает следующая фаза, фаза 2. Она является, так, так сказать, пилотным исследованием перед самой большой третьей фазой. На этой фазе уже впервые набираются пациенты, у которых есть данное заболевание, против которого разрабатывается данный препарат. Пациентов здесь уже побольше, то есть уже счет идет на сотни, а не на десятки, и длится она 24 года. В эту фазу уже продолжается все так же оценивается безопасность, какие-то побочные эффекты, которые могут возникать при применении данного препарата. Кроме того, в данную фазу оценивается еще немножко уже эффективность, потому что, как вы видите, мы берем пациентов с изучаемым заболеванием. Вот. Ну и дополнительно мы сразу же определяем режим дозирования, для того чтобы на третьей фазе мы могли как-то уже его отследить. И, наконец, после того, как вторая фаза закончена, препарат, допустим, уже показал себя как-то эффективно, Ох, oh, сейчас выдохну. Вот. Начинается самая длительная, самая продолжительная фаза, такая предрегистрационная, потому что после окончания третьей фазы препарат может уже быть зарегистрирован, и он попасть, может попасть на рынок, то есть в аптеке. Вот. Конечно же, здесь тоже набираются пациенты с изучаемым заболеванием, причем счет идет уже на тысячи. Такое исследование может проходить на разных континентах. Обязательно участвуют люди разных национальностей, разных рас. То есть это в разных странах исследование многоцентровое, много пациентов, много центров. Это огромный огромный пласт работы это исследование длится от 4 до 8 лет и это самое важное на самом деле исследование потому что здесь оцениваются а, те ну, во-первых, опять-таки мы оцениваем безопасность препарата, то, насколько он хорош и безопасен при, при длительном применении, потому что здесь пациенты его принимают уже курсом, и все вот это вот, а, врачи обязательно это следят и отслеживают какие-то там отклонения или что. Здесь уже подбирается, уже уточняется дозировка, которая будет применяться, и оценивается эффективность. Обычно такие исследования... Проводят еще в таком сравнительном аспекте, то есть, например, берут исследуемый препарат, берут плацебо, то есть пустышку, и две параллельные группы. Одни принимают, допустим, препарат, одни принимают пустышку и оцениваются затем статистически, что действительно либо в сравнении с пустышкой данный препарат оказывает действие. Ну, как правило, конечно, бывает, что бывает, кстати, такое, что и не оказывает, тогда, конечно, препарат такой на рынок и не попадает, потому что ну а зачем? Вот. Кроме того, есть еще такой вариант, когда берут, допустим, препарат, который является золотым стандартом для лечения какого-либо заболевания. Например, там для гипертонии там золотой стандарт берут, затем берут наш препарат, который мы изучаем, тоже берут две параллельные группы и исследуют. Одни принимают этот вот известный проверенный препарат, другие принимают наш новый препарат. И затем тоже статистически все это оценивается, насколько эффективен наш новый препарат. Если он действительно, допустим, наравне с золотым стандартом, или чуть-чуть там уступает, или как-то не уступает, тогда есть смысл его продвигать дальше. После того, как эти фаза закончена, мы можем подавать документы, ну, в частности, если говорить про Россию, в Министерство здравоохранения. Они нам будут его там одобрить и дадут разрешение на продажу данного препарата, на его уже реализацию. Однако, несмотря на то, что мы уже все достигли своей цели, вроде выпустили в препарат, препарат попал уже в аптеки, на этом исследовании препарат на самом деле не заканчивается, потому, потому что всегда есть еще четвертая фаза, это постмаркетинговые исследования. В них, ну как, как сказать, сами по себе, получается, включаются все пациенты, которые принимают данный препарат. То есть, на самом деле, очень много пациентов, это все всегда отслеживается, потому что есть такие, например, побочные эффекты, которые могут показать себя совершенно как-то отсрочно, да, то есть оказать, например, какое-то как, канцерогенное воздействие, и это невозможно оценить в течение какого-то короткого времени, поэтому это всегда оценивается. Кроме того, есть побочные эффекты, которые, например, очень редкие могут там встречаться у одного из 100 тысяч, допустим, человек, или там у одного из там миллиона. И, конечно, когда во в третью фазу мы включали, допустим, 5 тысяч человек, мы просто ну, не могли поймать вот этот побочный эффект, поэтому инструкции препаратов они постоянно обновляются, вот эта информация навсегда ну, обновляется, и процесс никогда не заканчивается. Как а сами понимаете, если посчитать, на препарат на, такой вот, на разработку нового препарата тратится около 11-12 лет. В денежном эквиваленте это около 100 миллиардов рублей. Представляете, да? на эти деньги можно купить пятую часть всех Мальдивских островов. Ну, неплохо. Вот. И тут начинается самое интересное, потому что после окончания патентного действия препарата любая другая компания, которая может воспроизвести технологию производства, синтезировать вот это вот вещество, они могут начать выпускать данный препарат, не тратя такое, вот количество, такое количество времени. Такие препараты называются воспроизведенными лекарственными средствами или по-другому дженериками. Вот. Для того, чтобы зарегистрировать дженерик, на самом деле нужно всего лишь два исследования. Одно небольшое исследование на животных место раздражающего действия, которое, ну, там, совсем немножко и совсем дешево по сравнению с тем, что было до этого. И исследование биоэквивалентности. Что такое биоэквивалент, исследование биоэквивалентности? Грубо говоря, вот в Российской Федерации, я точно знаю, да, достаточно взять 20-24 человека. Разделить их на две группы. Одна группа в один день принимает препарат, допустим, оригинальный, который вот мы до этого 11-12 лет изучали, потратили 100 миллиардов рублей, вот, допустим, лекарство А. А вторая группа принимает лекарство Б. И в этот, вот, в этот день, когда они одну таблетку приняли, у них берут пробу крови в течение определенного количества времени и строятся такие кривые концентрации от времени, то есть то, сколько вещества попало в кровь. Потом это статистически оценивается, и если э, статистически незначимое вот это вот отклонение, то препараты считаются биоэквивалентными, и вот это вот наше лекарство Б, которое мы решили зарегистрировать, да, новое. Оно про просто-напросто выходит на рынок, и на самом деле это, для этого требуется 3-6 месяцев и около 5 миллионов рублей. Но согласитесь, 5 миллионов рублей по сравнению со сотней миллиардов — это, ну, копейки, я вам хочу сказать. Именно поэтому в аптеках наравне с всем известными Нурофеном, с Сумамедом, Виагрой, есть такие препараты, как Ибупрофен, дротовериногидрохлорид, азитромицин, силденофил и так далее. Как раз слева, если и все, Вот если вы ходили в аптеке, то, то вы знаете, да, что ножка стоит дороже, дротаверина гидрохлорид, допустим, дешевле, ну и так далее. Нурофен дороже, ибупрофен дешевле. Как раз вот нурофен, а, ножка – это все оригинальные препараты, на которые фармкомпании потратили те самые 11-12 лет и 100 миллиардов рублей. А дротаверина гидрохлорид, там, ибупрофен – это те препараты, которые я до этого назвала дженериками. То есть это те препараты, которые... Это, те, это компании после того, как патентный срок закончился, их просто они отработали вот эту схему производства, и начали производить этот препарат. Соответственно, цена-то у него, конечно, дешевле. Согласитесь, препарат, который мы, на который мы потратили 100 миллиардов рублей и больше 10 лет, он не может стоить 10 рублей или 20 рублей. Первые годы фармкомпании, они, конечно ставить довольно высокие цены, потому что им нужно как-то окупить свои затраты на производство, на вот эту вот разработку этого препарата. Поэтому это неудивительно, что, что цены могут быть довольно высокими. А если производители дженериков, они на это потратили около 5 миллионов рублей, то они могут себе позволить цены поставить ну, значительно меньше. И поэтому в аптеках вот такая вот есть разница. Оригинальные препараты, препараты стоят дороже. Но после того, конечно, как на рынок попадают дженерики, они, все равно цена их снижается, но тем не менее она не может быть ниже той, которая установлена на дженерике. И вот тут на самом деле, начинается еще вот что. Когда вы приходите в аптеку, вы, наверное, вам, вы, наверное, все, все сталкивались с такой ситуацией, когда вам фармацевт или провизор говорит, да вот возьмите этот препарат, он, он, конечно, подороже, но он получше, вот. или там еще что-нибудь такое, и вы наверняка все думали, ага, это вот он специально. С одной стороны, конечно, да, есть такой вариант, что на самом деле, допустим, фармацевт или провизор хотел продать вам препарат подороже, чтобы там у него проценты от продаж были, чтобы там выручка побольше, зарплата побольше и так далее. Как бы, ну, такой вариант развития событий, он возможен. Но еще возможен такой вариант событий, когда э, фармацевт или провизор хотел вас, наоборот, оградить от плохого какого-то препарата, потому что на самом деле нельзя поставить знак «равно» между оригинальными препаратами и дженериками. Почему? Вот если мы рассмотрим одну таблеточку, которая, э, она вся не состоит из действующего вещества, которое будет оказывать да, вот какой-то фармакологический эффект. Она состоит из действующих веществ и вспомогательных веществ. Если нарисовать в виде диаграммы, это может выглядеть примерно так. То есть, ну, примерно вот, ну, во всех таблетках, конечно, по-разному, я нарисовала такое образный, да, где-то там пятая часть – это действительно действующее вещество, все остальное – это вспомогательные вещества. Вот, и когда исслед... и происходит исследование оригинального препарата, они сразу всю эту таблетку исследуют, то есть они исследуют именно вот этот набор, действ... комплекс, скажем так, действующего вещества и вспомогательных веществ. То есть и все те, которые, побочные эффекты перечислены в инструкции, они как раз вот про этот комплекс. Но, когда речь идет про биоэквистические, Эквивалентность? Там э, совершенно там немножко другая ситуация, так как мы исследуем просто чисто концентрацию в крови вот действующего вещества, мы не можем сказать точно, что там лежит в таблетке, что находится в таблетке, все остальное, да, то какие вспомогательные вещества использовал производитель, когда производил эту таблетку. И лично я в своей практике сталкивалась, что, например, когда при, э, пациент, допустим, решил сэкономить и там, взять, допустим, как-то вот пил он какой-то один препарат, и решил, что надо же надо использовать генерик, сколько же можно тратить деньги, что у людей назывались аллергические реакции, потому что там какие-то вспомогательные вещества им не подходили, допустим, и так далее. Вот. Ну и, конечно, никто не отменяет таких ситуаций, что, например, исследования биоэквивалентности, они просто могут быть подтасованы, и на самом деле препарат в кровь не попадает в таком количестве, в каком на самом деле должен. Да? Но это самый плохой исход, про него я уже не буду говорить и не буду вас пугать, но такое ну, тоже бывает. Вот. И на самом деле, если вы сейчас подумали, что... Дженерики это плохо? На самом деле нет. Дженерики это очень хорошо, потому что за счет своей цены они эм, позволяют людям, всем, да, э, иметь доступ к тем лекарствам, которые им нужны. Поэтому э, главное, когда вы думаете про дженерик или приходите в аптеку, смотреть на то, какой производитель у этого препарата. Я, конечно, не могу сейчас просто из таких соображений, что мне скажут, что это реклама, перечислить вам тех комп компаний, которые производят хорошие дженерики, но поверьте, такие компании есть, поэтому если вы... Вы Приходите в аптеку и хотите что-то купить, просто подумайте о том, что хороший препарат 20 копеек, 3 рубля там и 5 рублей, он стоить явно не будет, поэтому не экономьте в данном случае на своем здоровье, потому что, как кто-то меня смеялся из, из, из людей в аптеке, что да, просто мел, запросто. Вот. И, ну и как бы я могу высказать только свое мнение и никого не призываю ему следовать. Но тем не менее я считаю, что, ну, для меня вот я стараюсь, когда заболеваю, пить оригинальные препараты, если они не стоят как крыло от самолета. Если же они стоят как крыло от самолета, такое бывает. Я предпочитаю дженерики э, хороших компаний, которым я доверяю. Вот. Ну а на самом деле лучше всего вообще не болеть и не принимать никакие препараты. Поэтому благодарю вас за внимание. Меня. В истории фармацевтики какой самый длительный срок изготовления лекарств, вот на вашей памяти? В каком смысле изготовление? Ну, Вы имеете в виду исследования? Исследования, да. Самый-самый долгий. Ну, как правило, больше 12 лет это уже не имеет смысла чисто с финансовой точки зрения, с поэтому точки зрения никто не продлевает, конечно. Угу. Хорошо. И э, какая из фирм, концерн, может быть, контролирует большую часть рынка из названий? Интересно просто посмотреть в интернете потом. Вы имеете в виду фармацевтическая компания? Да-да-да, самая крупная, с самыми большими оборотами. Ну, их, не, их несколько. На самом деле есть, как минимум, Pfizer, MSD и Bayer. Я думаю, что эти, наверное, три основные. Sanofi, Servia тоже подойдет. Так. Спасибо большое. Uh, такой вопрос. Когда новый препарат выходит на рынок, mm -hmm. он проходит из uh, клинических испытаний первого-третьего ну, первого порядка, uh -huh. uh, как правило, они проходят в сравнении с плацебо или с компаратором, ну, например, с золотым стандартом? Во-первых, первая вторая фаза Они в принципе не проходят в сравнении ни с чем То есть это просто отдельные фазы На третьей фазе проходят и такие исследования Могут проходить и такие Это решает уже сама компания-производитель вот. То есть в зависимости от того, какие цели они преследуют Если, допустим, препаратов в данном направлении В каком-то лечении какого-то мало И, допустим, само, само по себе заболевание не очень ну, опасное или так далее, То можно с плацебой сравнить Естественно, предпочитают сравнивать с золотым стандартом Потому что если, например, препарат новый показывает себя э, с точки. Ну, не хуже, чем золотой стандарт, то это всегда большой плюс этому препарату новому, который выходит на рынок. У меня быстренький вопрос такой. Что если препарат на четвертой фазе получает отрицательные отзывы? Что производитель делает в этом случае? Э, отзывают с рынком. Если происходит действительно что-то серьезное, то препарат могут отозвать с рынком. То есть отзывают, и все деньги, которые затратили на первую, вторую, третью фазу, они... Улетают, Улетают в трубу. Есть... Ну, на самом деле потом проводят очень серьезное еще расследование По поводу того, что произошло Действительно ли это была, была, была связь с этим препаратом То есть там очень много, большая, много волокиты И если доказывается, что, препар... что вот это, вот, допустим, серьезное побочное действие Оно связано с этим препаратом то, очень, то, возможно, препарат могут отозвать с рынка в том числе Производитель на это может закрыть глаза? Всякое есть... бывает Фармбизнес это очень грязный бизнес Поэтому бывает Спасибо очень...